Итак, начнем. Открываем контазию. Наверху файл. Создать проект. Параметры проекта. Нажимаем. Выбираем, которое вам нужно. Но ну, в данный момент можно выбрать вот горизонтальное. Если вам надо горизонтальное, если квадратная, то пишите параметры квадратного смотря где вы его будете использовать. Можно нажать, вот так получится настройка своя, вот тут пишем 1080 на 1080. Применить смотреть, что получится с экраном. То есть у нас получится квадратное видео. Мы ставим с вами горизонтальное. Применить. Будем создавать короткое слайд-шоу с текстом, с кусочком видео, наверное. С двух словах, как говорится, о самом главном папочку я заранее скажу вам правду подготовил фотографии подготовил поэтому загружать вас уже объясняли как я загружаю чтобы сразу на дорожку поэтому выделяю левой мышкой одну потом нажимаю контур а сочетание и перетягиваю Все. Перетянул, теперь смотрите, что у меня получается. То есть у меня в мой размер не улазит, поэтому я навожу на крайний угол и вытягиваю, как мне удобно. Вверх точно так же. Если вот в данном проектах у меня ничего не срезается, как вы видите, если вдруг что-то срезается, то можно опускать опять же, вот так вниз вверх. Но у меня, как вы видите, все хорошо. Теперь если вдруг там бывает, что там что-то срезать, что-то не срезать, можно поставить подложку. То есть опять берем эту фоточку, мы ставим, как она была. Я вам сразу скажу, вот кнопочка отмена у вас есть для этого. То есть каждый шаг можно ей отменять. Вот видите, опять отменить. И она нас возвращает в разные места. Вот видите, вот, как у нас и было. Что еще можно? Еще можно применить подложечку. Что такое подложка? Это какой-то фон. Любой рисунок или фон. Вы ставите его в нижний ряд под фотографию. Подгоняете его под проект. И у вас вот получается подложечка. Что дает нам подложка? Подложка нам дает, это когда мы хотим 2, 3, 4 фоточки поставить, а не хотим, чтобы был черный фон. Вот. Поэтому подложку подбираем как удобно, вот так она вот нас спасает. Это так вот. примерно я вам объяснил. Вот, мы, например, вот так вот выходите. Вот и чтобы вот еще одна вот, например. Вот для этого нужна подложка. Нам она пока не нужна с вами подложка. Поэтому я все возвращаю на свои места. Подложку я убираю. Теперь мне надо распределить. Обычно заранее, но сейчас я не распределил. Заранее фотографии, поэтому вот будем в режиме проекта. Это у меня будет первое. Вот это меня устраивает как вторая. Вытягиваем, подгоняем. У меня просто ничего не срезает. Видите, я могу поднять выше и ниже. Мне то, что надо мне, то остается меня. Опять же, напомню, кому надо по одной, неохота, не просто нажимаем контр, удерживая, и все фотографии выделяем левой кнопочкой. Для чего? Для того, чтобы вы смогли вместе вытягивая одну, вытянуться все остальные, Подгоните под размер. Вот, чуть-чуть, видите, у меня не нравится, я опускаю вниз. Все, я подогнал под размер. Выделение снимаю, теперь смотрю. Это меня тоже на место устраивает, я под, подгоняю. Вот это тоже меня устраивает. Вот это можно посмотреть вот так, чтобы все-таки. Местами они меня устраивают. Вот видите, пока двигал, все сдвинулась. Вот, беседочку тоже выделяем, Подвигаем местами. Смотрим, чтобы они вплотную соприкасались, чтобы не было промежуточков. Вот эти две фоточки я хотел. Сюда местами и эти подвигаем все это у нас примерно готово смотрим что получилось получилось вот такой просто фоточки идут и все теперь ставим переход что нам дает переходы то есть переход это фото будет покрасивее хотите вот поставим Например, двиг влево, двиг вправо. На ролике достаточно двух-трех переходов, чтобы глаза не бегали. Я вам советую ставить через один. То есть выделили, например, двиг влево. Сюда раз, следующий раз. Зажав мышку, мы их наносим. На последний ролик я не советую ставить, чтобы черные полосы не были. Ну, давайте поставим. Теперь начинаем через один, другой переход. Также зажимаем мышкой наносим. Теперь смотрим, что получилось у нас вот между переходами. И смотрим ошибочки. Видите, вот нашли сразу ошибочку. У меня фото почему-то на черной полосе. Задвигаем, смотрим. Вот. Это тот вариант, когда нежелательно ставить переход на первую фотографию, если нет подложки. Если была подложка, было бы, смотрите, что вот подложку ставим подвигаем ее к первой фотографии и к началу выделяем подложку, растягиваем подложку и начинаем. То есть у нас была бы подложка, было бы хорошо. Если подложки нету, то получается в начале темная полоса. Не всегда это и не всем приятно. Поэтому я всегда на первую фотографию не ставлю и на последнюю переход. Теперь посмотрим, что будет нее. Да, просто рисунок, но он не темный никакой. А второе у нас уже пошло с вами хорошо. Одна ушла, вторая ушла, одна ушла, вторая ушла. Вот. У каждого видео должно быть быть название. Название можно ставить двумя вариантами. Можно ставить просто по тексту. Например, прогулка. Прогулка. Приморский парк. Приморский. Исправляем, что надо всегда, потому что без ошибок, к сожалению, мне кажется, не получается. Вот. Выделяем шрифт, который хотите, вот находите, выделяем полужирный. Шрифт, если мне нравится, чтобы не загружать, то мне нравится или тахома, или та новый роман. вот так лампочку можно поставить вот. но это опять же на любителя опять же выделяем размер шрифта потому что главная страница мне кажется надо ее шрифт вот выделяем и пишем например 199 но это к слову что получается вот видите это ничего страшного но это не ошибочка Мышечкой зажимаем, выдерживаем и подгоняем, как нам надо. Вот. Что можно сотворить со шрифтом? Нажимаем на шрифт, вверху на видеокадр, опускаемся вниз. От эта непрозрачность, как вы понимаете, она нам с вами пока не нужна. Масштаб мы с вами разобрались. Угол тени. Но ну, сейчас не особо видно, поэтому мы жмем непрозрачно, то Смещение я советую оставлять. 10, 8, 7. Вот, ну как. Вот. И размытие. Что получается? Получается, вот видите, немножко тени, немножко шрифт уже читаемый. Это один вариант. Наш шрифт, конечно, тоже на Наложим переход какой-нибудь. Мы не будем тут заморачиваться. Можно вот растворение посмотреть, что он нам даст, и что получится. Вот. Нажимаем. Не очень. Поэтому зажимаем, удаляем. Что-нибудь вот. Градиентное вытеснение. Накладываем, что получается. Так обычно неплохо. Теперь второй вариант наложения шрифта. Жмем примечание. Жмем вот такой вот шрифт. Для чего? Для того, чтобы вдруг что-то мы наложим, а нам что-то будет не видно, фон. Поэтому накладываем вот такой шрифт. Сейчас скажите, белая не прозрачность. Вот дает нам непрозрачность. То есть мы можем вообще чуть-чуть оставить, видите. И будет отражение все и самое. Просто удобнее будет писать шрифт. Шрифт я заранее подготовил. Поэтому просто копируем. Выделяю что надо и вставляю Контур, В. Все. Тут с цветом шрифта играйте сами. Хотите, вот давайте попробуем вот под цвета неба поставить. Вот. Размер шрифта тоже увеличиваем. Шрифт жирный, полужирный. Как приятно, так и делаем. Вот все получается. Цвет шрифта также вы сами выделяете, какой вам надо. Черный. Видите, тоже не очень Поэтому Я просто всегда пытаюсь, чтобы было все под цвет, поэтому я выбираю такой. Чтобы на вторую фотографию наложить шрифт, мы просто его выделяем и копируем. И вставляем в другую. Все. Можно, чтобы было проще, потому что шрифта мало. Выделяем на две фотографии. Кладем шрифт. А тут еще что-нибудь вот подгоняем. Выделяем опять шрифт. Вставляем, что мы хотели бы вставить. Украшает величественные лебеди. Вот. То же самое выделяем. Контур В. То можно по-другому? По-другому можно, опять же, выделили, перешли сюда фон, цвет фона, например, вот видите, вот цвет у нас появился вот так. То есть уже на мой взгляд уже лучше. С этим надо играть, с этим надо эксперимент. Первый вставляем И делаем вставочку мы с вами на полуэкрана. Например, вот такую вот. так вот вставочку сделали. Опять же, ставим непрозрачность. Если нужно, ставим цвет шрифта. Вот. Вот такой шрифт, примерно. Не, не шрифт, извините, а фон. Вот. И сюда же мы с вами ставим вот этот вот шрифт. Посмотрим. Мы же просто учимся, поэтому просто посмотрим. Контер В. Шрифт мы с вами меняем на беленький. То есть выделяем его. И ставим белыешки. Опять же идем по размеру шрифта. Вот. В принципе получается неплохо. Не забываем, чтобы размер рисунка соответствовал. Вот. Идем дальше. Какая вот ошибка? Ошибка у нас тут одна. Это шрифт. Везде у нас Тахома, значит и тут должен шрифт оставаться. Тахома. Везде жирный, значит и тут жирный. Но это опять же на любителя. Вот. Дальше то же самое. Вот видите. Что у нас случилось? А случилось у нас, что у нас шрифт не соответствует фотографии. Вот. Поэтому мы его должны подравнять. Теперь пробуем, что получается. Более-менее. Идет, идет, идет, идет. И все переходит почти одновременно. Вот. Останавливаемся на этом. Чуть уменьшаем дорожку, чтобы не потеряться. И вот у нас шрифт маленький был там нажимаем копируем и переносим туда куда нам нужно вот например нам нужно вот сюда вот маркер убираем ну вот то есть вот тут у нас что начинается ничего тут у нас начинается вот. новоафонский это значит переходим к шрифту Хотите, ДНС мы будем пытаться. Вот. Теперь опять переходим на выноску. Пытаемся с выноской что-нибудь вот подобрать. Вот видите, более-менее хорошо. Выравниваем мы с вами. У нас вот видите, что получилось. Отключаем дорожку, смотрим. Вот. То есть этот шрифт оказался не наш. Мы его два раза нечаянно дублируем. Я а это допускаю выделяем, смотрим опять, чтобы у нас все было хорошо по размеру, и пробуем, что получилось. Вот. Новоафонский водопад. Дальше у нас уже вторая рисунок. Опять жмем копировать, вставляем выноску. Подгоняем выноску, убеждаемся, что это не новоафонский водопад, Это храм Сином Канонита. Выделяем. Вставляем. У нас получается выноска. Это бывает, к сожалению. Может, потому что мы не выделили саму дорожку. Еще раз пытаемся. Все получилось. Если нужно шлифт, чуть-чуть прибавляем. Чуть-чуть шлифт. -чуть -чуть. Если нужно опять же поиграться по фону, опять же переходим сюда. Играемся по фону. Вот, хотите вот так попробуем. Вот Но мне не нравится, поэтому опять будем подбирать вот как-нибудь вот, да. вот, что у нас получается. Дальше переходим. У нас еще с вами есть парк. Вот мне он не нужен, поэтому я нажимаю, просто ее вырезаю. Звенья нити время поджимает, поэтому я вот эти два ролика тоже виде вырезаю. Все, остается так. Вот о чем я говорил, что бывает без подложечки. То есть, если Последний лучше убрать. Все будет хорошо. Все. Теперь накладываю музыку. Музыка у меня тоже в папке. Я ее левой кнопкой удерживаю, переношу. Если начало надо, вот видите, у меня вот начало не сначала. начинается. Поэтому я его сразу подвожу сюда. клавиши S обрезаем и вырезаем опускаю вниз и веду его на мой ролик чтобы было удобно было видеть видно вот так сохраняет да опять увеличиваю нахожу где заканчивается ролик с S вырезаю конец увеличиваю чтобы было всем удобно понятно и вот тут, где последняя фотография, ставлю точечки на, на музыке. Одну просто, вторую в конце, чтобы было плавное затухание. Все, вот, громкий винит сейчас беру, чтобы было плавно затухание. Самое главное, что я всегда забываю, это надо желательно каждые пять минут, чтобы было, не было мучить тебя больно. Файл, сохранить как, то есть сохраняем проект, как вы его назовете, я его назову вот новый, афон, проект, все. Сохраняю. те папы это вы сами все выбираете. Если я, да, вот мне пишет сохранить. Если я что-то там изменил еще, поменял, добавил, я опять нажимаю сохранить. И он у меня сохраняется. Что нам это дает? Мы закрываем этот проект. Мы открываем этот проект заново. Вот мы его нашли. Проект вот новый iPhone. Открываем. Он у нас сохранен. То есть мы можем менять, изменять, добавлять все. Теперь, что касается текста. Смотрим заново ролик. Музыку я отключаю, чтобы громко не было вот этим глазиком. И смотрим. То есть, начало у нас с вами, вами хороший. Текст появляется хороший. А второй, этот текст у нас не появляется с вами. Не появляется. А надо что-то делать. И мы находим опять переходы. Можно, конечно, чтобы он скакал, но мне это просто не нравится. Вот еще вот эти, вот. Ну, в принципе, переходы мы изучили. Можно вот это посмотреть. Давайте посмотрим. Вот добавим выноску. Оно добавлено поведение. Включаем. Получается вот. Прошло. И получается, вот, может быть, тоже кому-то понравится. Если что-то убрать, вот, открываем и удаляем. Смотрим. Удалилось. Вот. Поэтому я всегда советую переходы. Опять же, обращаем внимание, вот у нас тут переход. Давайте посмотрим, что даст нам двиг вправо. То есть Приморский парк прошел. Вот. Обычно непринужденно. Можно и так. Тут же опять можно двиг влево поставить. Кто по Он уходит, а новый заходит. Тут тоже можно что-то да, добавить. Рулон давайте попробуем. То есть мы прошли с вами, 50 проходит. Вот рулончик развернулся. Если что-то, напоминаю, вот кнопочка отмена. Отмена. Она всегда работает. Все обоюдности мы с вами разобрали. Хотите, вот, чтобы дорожки были все заполнены, можно вот так увеличить, продлить. Тут то же самое, если что-то надо. Вот Отсюда вот давай. Вот Еще многие тут спрашивали про видео. Видео также можно добавлять. Давайте переходим в конец. Уменьшим размер. И сюда вот, например, добавим. Я где-то готовил видео. Например, вот. С видео. Переходим, что получается. У нас размер не тот, поэтому мы видео так. Я не уверен в звуке, поэтому я отделяю аудио от видео. Удаляю вообще. Файл аудио, он мне не нужен. Открываю музыку и подгоняю, вырезаю, то есть музыку, накладываю заново ее. вырезаем находим опять тараж на последний фоточке подгоняем в конец и опускаем опять все вот вывод видео или рендер вам уже наверное объясняли все равно в данный момент мы выбираем 1080. Далее, название, находим папочку, пишем готово. Все, он у нас сохраняется. Если нам надо с вами какой-то проект у нас, то мы оставляем настраиваемый проект, и он у нас будет с вами сохраняться. И видеофайл, и проект. И все остальное. То есть не, от, не, не только одно видео. Вы всегда сможете открыть проект. Все. Всем всего наилучшего.